Да, говорите здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А я с Херсона звать Николай. Вы откуда? Я из Москвы. Я из Москвы. Зовут Славик. Понятно. Зовут Славик. Понял, Славик. Вы, вы поддерживаете понимаете? спецоперацию в Украине или нет? А вы поддерживаете войну? А вы поддерживаете войну в Украине. Украине. Ну, в каком смысле? Как это? Как войну в Украине? Ну, Украина же войну объявила. Украина Россию. же войну объявила Россию. Никогда она не объявляла. Ну, тогда скажите, что тогда у вас скажите, Что у вас происходит? Объявляет нападающая сторона. Войну. Что у вас, произошло? Что у вас происходит? Тогда? Гражданская война. Своих же убиваете? Своих же убиваете. Нет. Граждане Украины убивают граждан России на территории Украины. Ладно. Это... Ладно. Луганск, Донбасс. Луганск, Донбасс. Сколько лет вы в гражданской войне? Гражданской что что скажете на, это? Что? Что на это? Не, мы бомбили только российские войска и... Сепаратисту. Ну ладно. Ну ладно. в том числе, э, в том числе жители Украины умерло много. Детей много. А мировалось. сколько? Детей много умерло. Украинских сколько? в Донбассе. Сколько? Сколько? сколько? Сколько? Сколько? Сколько? Много. Сколько? Ну, ну я определенно не, я скажу. не скажу вам. А, сколько примерно? Сколько примерно? Хорошо. Что вы скажете насчет накопи? Скажите, а город Грозный? Вы на другую тему не переходите. <соединяющие> не тема, а это не тема. Не одна тема. Зачем вы город это Грозный бомбили? Это не одна тема. Это, это не одна тема. Грозный. Зачем это вы город не Грозный бомбили? А, а зачем вот, вы? Компания? Я ответ на ответ. Вы Вы уходите на другой. Я спрашиваю, зачем вы бомбили Грозный, стерли его с лица земли, убили 300 тысяч чеченцев и 30 тысяч детей? Зачем? Много посчитали. Много посчитали. В интернете. В интернете. Нет, это кодеровская сказал. Это слова... Это слова... Да завали ебалу, или я тебя нахуй пошлю. Нет. Зачем? Зачем, Зачем? так грубо? Зачем так грубо? Не можете... Тогда пошел вы. Вот можете... так.